Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Лучшие или другие?» Я всегда своим друзьям, знакомым, клиентам говорю, не будьте лучше других, будьте просто другими. Ведь все как все. Все мы ездим почти в одинаковых автомобилях, ну кто-то в более дорогих, кто-то в более простых. Все одеваемся одинаково, едим почти одну и ту же еду, живем в одних и тех же домах дышим одним и тем же воздухом. У нас одни и те же мысли, одни и те же желания, одни и те же пороки. Все как все, вам не нужно быть лучше других, не нужно быть хуже других и уж не нужно превращаться в серую посредственность. Будьте иным. Научитесь прежде всего быть лучше себя. Ведь поймите, нет, нет некрасивых бриллиантов, не важно, он большой. Он синий, белый, красный, черный. Он бриллиант. Он по своей сути бриллиант. Его делает прекрасным рукомастера, огранка, ювелира. Ограните себя по ювелирным, по ювелирному. Идеально. Сделайте свою натуру многогранной. Будьте уникальным бриллиантом. Оставайтесь бриллиантом, но будьте уникальным. Не старайтесь быть лучше других, либо хуже других будьте одним единственным для себя для людей, будьте уникальным, будьте умным, красивым, воспитанным, прилежным, не стремитесь из толпы выделиться чем-то, какими-то цацками, какими-то вещами, просто старайтесь быть утонченным, скромным, старайтесь быть уникальным человеком, запоминающимся, чтобы к вам тянулись люди, чтобы у вас были новые друзья, новые знакомые, чтобы вы магнетизм обритягивали к себе людей. В вашу жизнь ворвется прекрасные отношения, счастье, если вы попытаетесь не скакать выше других, не пытаться переплюнуть Васю, Диму, Колю, Ойку, Наталью, Татьяну, такого угодно, ни соседи, ни врагов, ни других. Ведь по сути мы изо дня в день, смотря на наших друзей, врагов, либо незнакомых людей, пытаемся соответствовать, либо не соответствовать. Мы все время себя сравниваем с людьми. У кого-то дороже рубаха, обувь, телефон, компьютер, квартира, автомобиль. Больше зарплата. Мы всю свою жизнь замкнуты лишь на этом. На том, чтобы соответствовать как минимум. А максимум – это быть лучше. Это ошибка. Вы стремитесь к пустоте. Вы идете в ничто. Жизнь на этом закончится. Вы считаете, что вы на финишной прямой, и купив этот автомобиль, либо сделав ремонт в этой квартире, вы остановитесь, не обманывайтесь, это будет вечно, вы всегда будете стараться успеть за трендом, за новыми вениями в моде, в мире технологий, вы всегда бежите по сути за людьми, а вы должны смотреть за собой, просто станьте другим, если вы понимаете о чем я, начните прямо сейчас, посмотрите в зеркало, как вы говорите, как вы себя подаете, как вы ходите, какая у вас осанка, какой у вас голос, какая у вас возможность подачи информации, кто вы вообще, лицо, фамилия, имя, кто вы по сути, никто вы в обложке социума, кто вы являетесь для себя и для мира. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.